всем привет дорогие друзья вы на канале smartwatch канал только о смарт часах вот этот циферблатик вы сможете приобрести но не о нем будет у нас сегодня естественно обзорчик обзорчик будет циферблате честер, но это фирменный циферблат smartwatch вы можете купить его вот этот еще один купить и этот ну и соответственно получить доступ в закрытый телеграм-канал отправь мне чек короче пройдете в описании видео, там ссылочки есть то, да, и тому подобное не забывайте что есть телеграм-канал хороший очень новостной а также чат где вы можете прям ну как своевременно получить ответ на любой в принципе вопрос связанный с часами смарт часами ну а мы циферблат вот так выглядит циферблатик наш от честера макс делает неплохие кстати работки хочу вам заметить давайте посмотрим как выглядит режим вот сейчас мы запустим включим его и посмотрим вот так дорогие друзья выглядит режим вот но он еще всяко-разно изменяется на строчках это все будет видно поехали посмотрим на него режим вот мне надо выключить и теперь все что у нас тут есть ну во первых День недели, число месяца, здесь заряд батареи, пульс, это вещь кликабельная, нажали, соответственно будет измерять пульс, дальше нажали по заряду батареи, он будет открывать настройки батареи. Давайте проверим все, чтобы, так скажем, нам не быть голословным, видите, замигало, это говорит о том, что начинает измерять пульс. Дальше нажали здесь, открываются настройки аккумулятора, с этой стороны у нас Шаги, дальше у нас здесь ярлычки, они меняются и, естественно, меняются у нас с вами ярлыки приложений и виджеты. По кругу, как у нас видите, месяц, в данном случае апрель, и он вот такой подведен черточкой. В данном случае секундная стрелочка движется как в механических часах, но это я уже, дорогие друзья, изменил сам, в они тикают как кварцевые, что у нас еще здесь есть значит ну здесь вроде как все, отличная текстура как всегда все просто шикарно выглядит ну а теперь давайте по настройкам как я уже сказал будет раздача промокодов в комментариях вам нужно будет написать просто хочу промокод и тем кто напишет это словосочетание я буду давать промокодики так, ну, первое это цвета. Вначале он выглядит вот таким образом. Смотрите, как смешанные все цвета и достаточно огромнейшее количество, как вы можете заметить. Вот просто их тут много, всяких разных. Мне желта нравится, поэтому я всегда, в принципе, если вы заметили на обзорах циферблатов, вставлю этот цвет. А так, тут этих цветов, он, смотрите, оттенков и сочетаний очень и очень... очень много. Самсунг что-то мне написал. Поехали дальше. Дальше у нас с вами. Здесь у нас изменение стрелка. Минутная и часовая. Есть вариантов. Мы с вами видели сейчас один. Сейчас мы давайте на самый верх. Вот так по умолчанию стоит. Потом поехали. Один вариант. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый и пятый. Четвертый пропустили. Вот такой так, дальше, вот здесь как раз переключение секундной стрелочки. Если вы так видели, она как двигалась на механических, сейчас будет двигаться как на кварцевых, обратите внимание. Тоже, кстати, сравнительно недавно стали делать эту настройку. Практически все разработчики, спасибо им за это огромное. Так, данный циферблат вы сможете купить не только в Play Market, но также в России, вир, Store для России. Так, здесь у нас, значит, минимал, мод, смотрите, убираются все значения и можно оставить только вот, вот так вообще все убрать, короче, что нам не нужно или нужно, вы здесь сами можете выбрать. Здесь, если до этого вы видели, у меня был черный оттенок конкретно, то по умолчанию стоит вот такой, такой немножко асфальтового э, цвета, видите, вот здесь. Здесь поменял вот он сейчас свой ракурс. Дальше. я их не туда пошел. Еще раз смотрим, что у нас еще там есть. Чтобы разобраться уж совсем. Так, это мы с вами посмотрели. Дальше у нас здесь минимал, а вот. Ну, другими словами, меняется режим, а вот. Я, наверное, потом сделаю скриншот и покажу вам. Вот сейчас, как это будет у вас выглядеть. Ну, а здесь изменения... Здесь виджеты два вверху и внизу у нас с вами ярлыки приложений. Ну и в итоге вы получаете вот такую вот красоту. На самом деле красоту очень красивый циферблат. Так что не забывайте, пишите «хочу промокод», возможно вы станете счастливым обладателем данного циферблата совершенно бесплатно. Спасибо за ваше внимание, до свидания, всего доброго. До новых встреч!